Приветствую! На связи Андрей Мерков. И в сегодняшнем видео мы разберем с вами 9 целых 9 стратегий, как можно инвестировать в землю, как зарабатывать на этом активе, почему стоит это делать, и в конце видео я расскажу о том, как получить землю бесплатно. Поэтому смотрите это видео очень внимательно до самого конца. Будут конкретные примеры кейсов. Не забывайте подписываться и знайте, что есть колокольчик. Это та штука, которая позволяет вам получать новые видео. Если колокольчик не нажат, даже если вы являетесь подписчиком, это не помогает. Также не забывайте, что необходимо писать комментарии, делиться этим видео с друзьями, это помогает каналу расти. У нас появляется больше интересной мотивации давать вам самый полезный контент, встречаться с людьми, общаться, задавать вопросы и выпускать новые уроки. Итак, поехали! Практически все понимают, что земля является активом, но очень мало кто понимает, как работать с ним на самом деле. Есть очень классное высказывание, которое сказал Mark2N покупайте землю, ее больше не выпускают. Если вы подумаете, то что здание можно построить, можно расширять города, но земля – это то, чего больше не будет в мире. Поэтому если ты разбираешься в земле, если ты знаешь, как покупать этот актив ниже рынка и самое главное, как выходить из сделки, то все карты в твоих руках смотри это видео, потому что, я уверен, ты найдешь полезные штуки, и как только ты увидишь их, обязательно напиши в комментариях, что именно в этом видео оказалось тебе полезным. Это будет полезно и с другим, я отвечаю на вопросы в комментариях. В целом, давай просто общаться, потому что канал это интерактив, который позволяет нам работать совместно. Первое. Почему стоит инвестировать в землю? Потому что землю можно много где купить. Существует на рынке много мест, где можно купить актив ниже рынка. Это не только авито, это торги банкротов, это муниципальное имущество, это департамент потребительского рынка. То есть я о них, о всех буду рассказывать в процессе этого видео. Первое. Нужно просто понять, то, что есть много мест, где землю можно купить. И конкуренция среди покупателей, она не такая высокая. То есть больше на рынке, больше продавцов. Второе. Плюс в том, что очень мало кто понимает, как с этим работать. Когда встречаешь людей, которые занимаются землей, они чувствуют себя очень хорошо. И когда ты начинаешь им задавать вопросы, мало кто готов делиться информацией, как на самом деле они зарабатывают на этих стратегиях, потому что один раз нащупав золотую жилу, человек просто начинает повторять, повторять, повторять. В предыдущем видео про дачные участки я рассказывал о том, что повторение это одна из самых замечательных стратегий. То есть тебе не надо найти 50 работающих способов, тебе нужно найти всего один способ. Один и просто найти способ масштабировать и повторять его. Есть также недостатки. То, что земля облагается налогом и соответственно часто эти налоги, особенно если у тебя очень большой участок, они могут быть достаточно большими. В какой-то момент, если ты не используешь землю, это может стать твоим пассивом. Более того, юридически существуют конструкции, которые позволяют изъять эту землю обратно, если ты не будешь использовать ее по целевому назначению. На практике такая ситуация встречается нечасто, но нужно иметь в виду, что она в принципе может быть. Поэтому очень простые правила. Если ты взял землю, купил, арендовал у государства, купил на торгах по банкротам, либо просто арендуешь участника, Старайся использовать ее по целевому назначению, тогда у тебя не будет возникать никаких проблем. Если ты арендуешь землю своевременно, плати арендную плату. Итак, пошли непосредственно к стратегии. Кстати, если тебе уже это видео казалось полезным и ты нашел для себя полезные штуки, не забывай лайк и коммент прямо сейчас. Можешь поставить на паузу, подписаться, нажать колокольчик и написать комментарий. Это действительно важно и ты просто будешь в курсе нашей тусовки, как что происходит. Первая стратегия – это распил большого на малое. Стратегию вижу постоянно в Московской области. Когда я выбирал доходные дома, я очень часто видел, как ее реализуют ребята, которые строят эти дома и которые занимаются строительством. Они берут участок 12 соток и пилят его на 3 части по 4 сотки и продают этот участок на 20, на 30, даже на 40, иногда на 50 процентов выше рынка. То есть, представь. Просто простое действие – берется большой участок, который в определенной локации может быть достаточно дорогим, пилится на три части, с условием того, что там можно организовать подъезд каждому из этих участков. Делаются отдельные кадастровые планы, кадасты свидетельства и продаются эти участки в розницу. Также на этих участках бывает как делают – покупают землю, потому что земля в Московской области очень дорогая. То есть в некоторых ситуациях, вот в моей локации, где у меня доходный дом, миллион рублей стоит одна сотка, представьте, миллион рублей. К примеру, в той же Уфе, когда мы строили коттеджный Сел там миллион рублей стоил весь участок. Да? И напишите, кстати, сколько стоит земля в вашем городе. Просто интересно сравнить, потому что, например, в Липецкой области участок в городе также можно купить за миллион рублей, но средняя цена 1,5-2, 2,5 миллиона. Что делают? Берется этот участок и пилится. И есть здесь одна очень маленькая деталь, которая сразу нужно выяснить. Эта деталь называется ПЗЗ. Эта аббревиатура появляется здесь, это правила застройки земли землепользования. И именно в них указывается, какой минимальный и максимальный размер участка может быть для строительства жилого дома. Потому что если ты распилишь участок на 3 сотки, построишь на нем, на нем дом, тебе просто не введут в эксплуатацию, не разрешат зарегистрировать, потому что ты нарушаешь правила застройки и землепользования. Например, в Липецке 5 соток на человека, например, в Москве, может быть, в Подмосковье 4, во многих районах Подмосковья 4 сотки. И именно в Подмосковье эта стратегия встречается очень часто, потому что берется большой участок – 12 соток. Если вы такой нашли свободный от застройки, считайте, что вам повезло, но обязательно проверьте, И может быть что-то не так. Стратегия номер два – это когда вы уже получили профит на разделении участков, допустим, вы освоили ее, получили три участка по 3 сотки. Чаще всего, что делают, это строят дома. Причем это дома, дома до 100 квадратных метров, до 120 максимум, стоимостью до 2 миллионов рублей. То есть вы заработали на участке, заработали на доме и средняя цена по Московской области будет начинаться точно от 4 миллионов. И... Часто можно доходить до 5-6. Я когда смотрел свой первый доходный дом, он был 130 квадратных метров. Он как раз был построен на одной из четырех соток. да, То есть там был 12 соток участок. Он был распилен на три части. Это самый простой дом без отделки. Очень простые строительные материалы. Но фишка была в том, что на участке было построено 3 одинаковых дома. И каждый из них стоил 6,5 миллионов рублей. Представьте, какая маржа. То есть ты купил участок, ниже рынка, построил дом себестоимостью 2. 3 миллиона рублей. Самая затратная часть здесь будет коммуникации Это либо газ, либо электричество. Поэтому всегда надо смотреть, что уже есть. То есть, если подключение к газу, либо тебе придется заново проходить этот этап. А это на самом деле, вот если вы когда-нибудь подключали газ, напишите в комментариях, как вам вообще сервис газпрома насколько вам понравилась история подключением газа. Я сейчас практически на финальной стадии. У меня уже есть котел. И, в принципе, я понимаю, что корпорация зла будет жить вечно, но при этом Хорошо. Немножко отвлеклись. Нужно понимать то, что если ты будешь строительством домов заниматься, первое, на что стоит обратить внимание, это в каком состоянии находится коммуникация. Плюс надо посмотреть на участок, а что там можно строить. ЛПХ, ИЖС, либо СНТ. Не важно, что там за земля, потому что от этого, если ты готовишь землю на продажу, то нужно смотреть именно на значение земли, потому что от этого будет сильно зависеть ее стоимость. Следующая стратегия номер три. Стратегия номер три – это аренда земли под размещение нестационарных объектов. Мы уже рассказывали в предыдущих видео про стратегию морских контейнеров. Когда земля арендуется на какой-нибудь промышленной базе, и там ставятся морские контейнеры, они сдаются под склады, туда проводится электричество. Это как раз разновидность того, что ты можешь получить актив. Очень дорогая земля в Москве, но в аренду относительно каждого контейнера она будет стоить достаточно дешево. Ты создаешь дополнительную ценность и сдаешь. Посмотрите видео, если тебе интересно, я говорю сейчас в данный момент о частниках. Смотри, такая же стратегия работает, если ты арендуешь площадку возле какого-то магазина, и там могут размещаться нестационарные торговые объекты. Те же контейнеры могут быть приспособлены под торговые точки. Я много видел такой нестационарки возле крупных магазинов. Чаще всего такие торговые сети, как Ашан, Карусель, Лента и так далее, они не разрешают размещаться на своих парковках. Но бывают исключения, такие как гипермаркет-линия. Если вы живете в одном из городов, где он есть, вы увидите, что очень много нестационарки, часто бывают ярмарки и так далее. Вся эта стратегия будет работать. То есть в голове держим, есть частник, который не использует землю, который ищет, как ее использовать и монетизировать, который платит кадастровый налог. Вы приходите и можете с ним работать в партнерстве, если вы будете просто хорошо управлять землей и размещать свои нестационарные объекты. Четвертая стратегия. Я надеюсь, уже вам было полезно, поэтому не забывайте, как обычно палец вверх. Я понимаю, что 10 раз его нельзя поставить, но если вы уже это сделали, просто отпишитесь в комментариях, какая из частей видео в самом начале, какие стратегии были вам полезны. Это действительно важно, не забывайте смотреть это видео до конца, потому что в конце вас, во-первых, ждет самая бонусная стратегия, как получить землю вообще бесплатно. И второе, расскажу, как брать землю значительно ниже рынка, в 3-4 раза ниже рынка, абсолютно легально, и это не торги банкротом. Если интересно, не проматывай, смотри внимательно это видео до конца. Стратегия номер четыре – Это стратегия аренды земли у города. Я эту стратегию часто вижу. И один из примеров я тебе сейчас приведу. Твой участок, который я покупал, стоил 1 миллион рублей. Причем я смог у вас торговаться за полтора миллиона рублей. Кроме того, я знал, что соседние участки находятся в собственности города. И я следил за тем, когда они появятся на торгах, потому что я хотел их выкупить именно с торгов, получить в аренду и также к себе их присоединить. Что произошло? Аренда, когда прошли торги, аренда земли на год, внимание, меньше 7 соток. Нет, внимание, 8 соток земли стоило 300 тысяч рублей в год. Это космическая сумма, но и многие ну, скажут, что, что это за стратегия, зачем она нужна. На самом деле все просто. Назначение земли по строительству жилого дома. То есть, человек взял за 300 тысяч рублей участок в год, который стоит условно по рынку полтора миллиона рублей. Самый простой дом построил, я видел примеры, когда ребята строили дома по 100-150 по тысяч рублей и вводили в эксплуатацию. Это реально были сараи, которые не пригодны для проживания, но они их вводили в эксплуатацию, они делали там воду, канализацию и так далее, их можно просто снять и продать этот голый участок, он будет стоить значительно дороже. На этой простой итерации, смотри, взял за 300, за 200, ладно, хорошо, за 300 поставил домик и продал его минимум за полтора миллиона в городе раздал x3 просто 300 процентов годовых просто на даже не годовых а просто на одной сделке. насколько тебе эта информация была ценна если провалилась просто подумай то есть ты берешь что-то что значительно ниже рынка в аренду исполняешь назначение земли выкупаешь там в моем случае это стоило 15 тысяч рублей выкуп этой земли в собственность и потом ты можешь делать с этой землей все что хочешь. красота Красота. Самое главное просто исполняй целевое назначение земли и прямо сейчас ты можешь зайти на торги.gov.ru, выбрать свой город и посмотреть, а что, а что вообще сдает департамент земельных и имущественных отношений в твоем городе, что вообще можно взять в аренду, какое целевое использование земли и по какой цене впоследствии это можно будет выбрать. Стратегия номер пять – это муниципальные торги от города. А, аренда земельных участков, мы уже обсудили, что есть участки под ИЖС. Есть также участки строительству например, автомойки, под строительство торговых центров. И эти участки тоже есть. И часто в регионах за них нет такой ожесточенной борьбы, как в Москве, потому что в регионах земли много и мало кто готов в них включаться и вкладывать какие-то большие суммы денег. Поэтому не забудьте про мониторить не только аренды участков под строительство каких-то домов в хорошей локации, но также смотрите, а что предлагается под строительство каких-то интересных объектов, автомойки, торгового центра. Когда вы выиграете эту землю, если будет не слишком большая цена аренды, вы также сможете сделать очень простую конструкцию, вы сможете инвестировать эту землю в чужой проект, человек построит на этой земле, к примеру, автомойку, а вы ведете эту землю в собственность и получите права на эту землю, получите заработать просто на том, что вы даже ничего там строить не будете, вы найдете партнера, который реализует этот проект вместе с нами. Вместе с нами, да. Поговорочка. Если вы хотите реализовать этот проект вместе с нами, не забывайте писать мне в Инстаграм, вот сейчас он здесь появится, потому что там у нас есть более плотное общение. Я рекомендую вам просто подписаться, следить за постами. Оно в форме не уроков, а в форме, ну, скажем, таких неких наблюдений, моих результатов, куда я инвестирую сейчас, какие ошибки я допускаю и так далее. Поэтому будет клево, если вы тоже будете на шту у меня еще несколько стратегий, о которых я вам хочу рассказать, но я понимаю, что это видео не может быть бесконечным. И все, что вам нужно сделать сейчас, подписаться, поставить колокольчик, потому что мы его разобьем на две части. Будет вторая часть, которой мы разберем. Давайте расскажу, что мы будем смотреть. Первое, это аренда земли под нестационарный торговый объект. Другой городской департамент этим занимается. Это тоже очень прикольная история. А следующая, покупка земли на по банкротству ниже рынка. Тоже разберем. Следующее – это инвестиции земли в проект вместо денег. То есть, когда ты заходишь с землей, прорабатываешь этот проект и находишь инвестора, который уже на, нем, на ней что-то делает, То есть, реализует именно ее целевое назначение. И девятое – мы разберем бонусную стратегию, как получить землю бесплатно. Поэтому, если тебе эта тема актуальна, пиши в комментариях, какую из этих стратегий разобрать максимально подробно. Не забудь подписаться колокольчик, ставить лайк. И давай, увидимся в новых видосах.